Сегодня очень серьезный день, серьезное заседание. Основной вопрос, конечно, это рассмотрение бюджета в первом чтении. Это основные документы нашей Курской области. И один из основных законопроектов, которым всегда занимается Курская областная дума. Также очень важный вопрос будет рассмотрен формирование формировании фонда обязательно медицинского страхования. Он параллельно рассматривается с законом о бюджете. И еще один из вопросов, который имеет большое организационное значение, это формирование избирательной комиссии Курской области. Проделана огромная работа в течение нескольких месяцев по формированию бюджета, пройден этап общественных слушаний. Да, это был период ярких эмоций, потому что люди, которые высказывались на общественных мнениях, переживают за сферу ответственности перед свою, перед людьми. Далее мы будем ожидать информации о поступлении федеральных средств. И от этого будем отталкиваться при принятии окончательном во втором чтении бюджета. Меньше, но, опять же, это только первое чтение. И мы в первом приближении просчитываем те расходы, которые идут на систему здравоохранения. И, конечно, все проблемные места, все, которые нуждаются в своей корректировке, они будут учтены. И ко второму чтению, я думаю, мы уже придем с другими цифрами, с другими показателями, которые позволят, в том числе, во многом решить те вопросы, которые на сегодняшний день актуальны для системы здравоохранения.